Юные гении со всего мира по программированию собрались в старейшем вузе России, Казанском федеральном университете. Впервые в России проходит 28-я международная олимпиада школьников по информатике IOI-2016. В Казань приехало 88 стран, около 320 участников для того, чтобы с 12 по 19 августа побороться за медали. Большинство из приехавших впервые оказались в России и впервые в столице Татарстана. Мы видели парочку видео. Вот, скажем, на, в прошлом году в Казахстане на закрытии Олимпиады была презентация, а помимо этого, в общем, ничего. Вот. Ну, на самом деле мы были только в деревне в универсиады, и в центре мы еще не были. Но когда мы полетали и садились в аэропорту, то мы видели там довольно большое количество разнообразных мечетей и церквей, и, по-моему, это довольно красивый город. И я надеюсь, что когда у нас будет экскурсия, мы туда как бы, поедем и посмотрим. Первый день участники размещались в деревне Универсиады студенческом кампусе КФУ. Кто-то уже познакомился с городом и музеями университета. У участников состязаний была возможность знакомиться с национальными традициями татарского, русского и других народов, проживающих в Казани. А началось сейчас церемония открытия, ведь, как известно, любым Олимпийским играм необходимо дать официальный старт. Весь ход церемонии в прямом эфире транслировало в интернете и в кабельных сетях студенческое телевидение Казанского федерального университета «Универс Матри». Дорогие друзья, рад приветствовать вас на открытии Международной Олимпиады по информатике. Современные информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Какими бы ни были итоги Олимпиады, каждый из вас уже победитель, опередивший других сильных соперников на отборочных соревнованиях. Я вас искренне с этим поздравляю. Очень приятно, что открытие нашей Олимпиады проходит в период, когда в Бразилия и в Рио-де-Жанейро представители наших стран борются за спортивные медали. Но я не сомневаюсь, что борьба за медали Международной Олимпиады по информатике здесь, в Казани, будет не менее ожесточенной, не менее красивой. Эти технологии присутствуют во всех направлениях подготовки специалистов в нашем университете. И мы надеемся, что в результате упорной борьбы мы сумеем выиграть право проведения аналогичного мероприятия, но только уже для студентов в 2020 году. И я надеюсь увидеть вас еще раз здесь, в этом же зале, на площадках Казанского федерального университета и в городе Казани в 2020 году. Надеюсь, что вы все станете студентами ведущих вузов мира и приедете к нам. Я желаю участникам этих соревнований, этого состязания, показать максимальный результат и добиться максимальных успехов. Участникам-наблюдателям, которые представляют страны-наблюдатели, я хочу пожелать получить максимум удовольствия и насладиться этим мероприятием. Спикеры встали за специальные стойки, на которых были кнопки запуска Олимпийских игр. Самый запоминающийся момент – после обратного отчета Олимпийские игры были официально открыты. 28-я международная олимпиада по информатике объявляется открытой. Здесь было все как на настоящей спортивной олимпиаде. И на секунду могло показаться, что мы все в рио жанейро в Бразилии, где в эти дни проходят Олимпийские игры. Один из самых ожидаемых моментов церемонии ⁇ парад флагов. Каждый зритель ждал выноса своего государственного символа. Порадовали представители Хорватии, которые решили запомниться всем, раскидав свои панамы, раскрашенный национальный флаг по всему залу. Казанский федеральный университет в этом году является основной площадкой для проведения игр. На самой же церемонии открытия немало времени было уделено именно номерам Казанского федерального университета. Таланты из нашего университета смогли показать свои самые красочные и запоминающиеся номера. Интересно узнать, что думают сами участники о церемонии открытия и о месте проведения Олимпиады в Казанском федеральном университете. Очень красивое открытие. Я очень впечатлился открытием, тем, что были танцы, песни. Мне понравилось сочетание технологий и культурных традиций. Было здорово. Завершилось все большим массовым номером конфетти, песни, танцы, аплодисменты. Итак, 28-я Международная Олимпиада среди школьников по информатике IY-2016 официально открыта. Полную версию церемонии открытия 28-й Олимпиады школьников по информатике IOI 2016 в Казани вы можете посмотреть на официальном сайте universmotri.tv.kpfu.ru, а также на нашей странице на YouTube.